Здравствуйте! Сегодня мы говорим об односоставном предложении. Односоставное предложение – это предложение, в котором есть только один главный член. Либо это подлежащее, либо это сказуемое. И поэтому все односоставные предложения делятся на две группы – с главным членом подлежащим или с главным членом сказуемым. Давайте сейчас посмотрим на примеры. Ветреный летний день. Детская беготня. «Дерево и его тень, упавшая на меня». В этом стихотворении, вернее, фрагменте стихотворения Усифа Бродского мы видим три предложения, в которых одна грамматическая основа. В предложении «ветренний летний день» основой будет слово «день». В предложении «детская беготня» основой, то есть Подлежащим будет слово «беготня». И в третьем предложении «дерево и его тень, упавшая на меня», будет подлежащим слово «дерево». И еще одно подлежащее, однородное подлежащее, будет слово «тень». В односоставном предложении не всегда главным членом бывает только подлежащее. Это может быть и сказуемое. Давайте посмотрим на фрагмент другого стихотворения. «Брожу в лесу. Промозглость, серость. Уже октябрь». В предложении «Брожу в лесу» основой будет слово «брожу». Это сказуемое. «Брожу в редеющем лесу». Значит, предложение будет односоставным. А по разряду оно будет определенно личным, потому что мы можем подставить местоимение Я брожу. И деятель в этом предложении мыслится очень определенно. Я брожу в резеющем лесу. Таким образом, перед нами определенно личное предложение. Слово брожу это сказуемо. Промозглость, серость, октябрь, три грамматические основы, в которых. Только подлежащие. У нас сказуемого здесь нет. И такие предложения, как эти три – промозглость, серость, октябрь – мы будем называть назывными предложениями. Сегодня на этом мы заканчиваем наш урок. Всего хорошего. До свидания.